Привет, друзья, с вами Алексей Васько и я хотел сейчас поделиться интересной компанией она проводила конкурс на инстаграме собственно проведение конкурса точнее результаты конкурса они выложили и так сложилось, что я победил Мне это радует на самом деле большое спасибо этой компании особая благодарность на самом деле Денису, к которому я зашел в гости и у него он как раз сделал этот дроп. я Он мне предложил, и я сфотографировался с его уже заготовленной бумажкой и победил. Это очень приятно. Дениска спасибо. Следующие новости. Это у нас, вот собственно, пруф, что здесь в Эльтайре. Там я победил и заработал, получается, если по ценам ICO 1.25 эфира. Ну, около 1200 долларов. Если он будет стоить до долларов, сейчас 1000 где-то. Так, следующая новость это на Bounty Heavy Pindex. Pindex заплатил 3997 токенов. По ценам ICO, как я понял, продавалось в конце по 50 центов эти токены. И я получил, получается, примерно около тысяч долларов. Что тоже приятно. Но это уже сегодня. А также на Bounty Heavy появилось еще три компании. Новых три компании, которые вы можете найти в кабинете личном. Также сегодня, по идее, должны были быть новости по поводу Bounty Hunter и Verifier. Или Verifier. Как, короче, про верификацию там проект мощно достаточно, как они и сами утверждают. Ага, все, дропил, ожидать закрытия нужно. То есть скоро закончится. Выплата, как они обещали в Bounty Heavy, произошла достаточно быстро. Точнее, она произошла в срок, как и обещано, по родмапу закрытых, вот, финишировавшей компании. Давайте зайдем, посмотрим на карту. Они должны были распределить токены 26-го. 26-го они и начислили. Сейчас 26-е число. Что очень приятно. То есть с Bounty Have можно иметь дело, потому что они исполняют свои обязательства в срок. Как и обещали. Так, Три новых компании. Это D-Brain, DocTaylor и стелс скрипта они стартовали как раз сегодня их уже в начало недели отчисляется от понедельника поэтому если вы подключитесь и начнете вы в принципе заработаете я думаю ну, что заработаете в общем в любом случае индифи был очень большой проект в плане очень много выделено было на само ICO сейчас они вот здесь уменьшили до с тысяч. Ну, эквивалент некий посчитали а те, которые остались, они все в районе, ну, где-то в 10 раз меньше Поэтому даже, с другой стороны, здесь не надо сдавать отчетов, что очень выгодно И на твиттер надо 5 репостов, ретвитов А на Facebook 2, чтобы неделю считали пол, полноценной и посчитали ее в общем, я считаю, что эта площадка очень выгодна, потому что не надо вести большой таблицы, там с расчетами, сдачи отчетов, как в моей таблице здесь. Вот, собственно, я по Bounty выведу такую небольшую табличку, а по обычным компаниям веду вот такую. Тут достаточно много информации, там надо везде региться, везде что-то писать, прописывать, иногда надо воевать с менеджерами, ну как воевать, ну лучше все договариваться, потому что они бывают, не поставят токенов, надо проверять, считают вам, не считают. С одной стороны, в Bounty Heavy этого не видно, считают э, или не считают твой, твои, твою работу э, зачтенной. Но с другой стороны, если выполнять все условия, ну, знать, что ты выполняешь, мне кажется, не будет таких трабл, как с таблицами, с биткоин-толком, на котором надо отчеты сдавать. Здесь не надо ничего сдавать, здесь все делается автоматически. Главное, в принципе, чтобы... Проще всего, когда компания еще и пацет регулярно сама делает в Фейсбуке и в Твиттере, которые, собственно, я веду, не забудьте, ссылка будет в описании, если вы хотите заработать дополнительно, подключайтесь к этой платформе. Здесь достаточно много уже проектов. как Мы видим уже 10 сейчас на данный момент. Дропил, судя по всему, уже закрыт для подключения. То есть для вас будут 9, 9 компаний, в которых вы сможете еще дополнительно заработать достаточно просто. Вот такие вот новости. Отправ, чтобы индекс мне заплатил. Также не забывайте, что есть на Баунти Хантере пеймон, и его лучше всего делать регулярно. Регулярно, постоянно. Я сдал два видео, мне начислили за одно 5, за другое 10 тысяч пеймонов. Также скоро появится, как скоро, я не, не совсем понял, они обещали, что сегодня появится, но я так понимаю, что появилась информация, что есть э, верифейер. Достаточно мощный проект, э, на баунте выделено в три раза больше, чем на пеймент. Посмотрим, что это будет из себя представлять, потому что они хотят сделать все очень хорошо. Компания, как я понял, либо начинается с апреля, это я уточню у менеджера, потом, если что, в комментариях отпишусь с 3 апреля. Но пока есть возможность заработать на Payman, я вам очень рекомендую сюда зайти, и тоже все просто и легко. На этом, я думаю, можно закончить. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, если было интересно или полезно. Ставьте лайки, опять же, если полезно. Буду стараться делиться с вами хорошими новостями и возможностями в интернете. Все, пока.